Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Пришла с известного магазина. Ссылки будут в описании. А именно пришел кабель. Сериал Ата на USB 3.0. Он вот, поставляется в таком пакете. Так, ну и внутри находится кабель, то есть сериалота, ну и USB 3.0, то есть служит для того, чтобы подключить быстро жесткий диск, ну и включить непосредственно к компьютеру для того чтобы снять какую-нибудь информацию по-быстрому, то есть без коробки например сняли с одного ноутбука ну, или компьютера для того чтобы перекинуть данные на другой компьютер Так, ну и давайте посмотрим характеристики, что у нас в результате получается при данном подключении. Смотрим. Так, ну и давайте попробуем подключить при помощи кабеля сериал ATA USB 3.0. В жесткий диск ноутбуку. Так, вот он у нас подключился. Так, и вот у нас подключились два логических диска, одного, одного диска при помощи данного кабеля. И вот выехали, что с ними делать? проблем заходится ну и копируется. Ну и всем спасибо за внимание. Кому было полезно данное видео удачных покупок ну и до свидания до следующего видео